И вот мы и в пиццерии, в общем, да? Да. А что ты такой счастливый? Оп. Просто впервые вкусную пиццу. Э, мне дать. я, а достаю да, я не жадный. Слава Богу. Ну, сейчас хоть кто-то узнает, что я не жадный. Ху -ху -ху. Спасибо. Вот, блин, не могу съесть опять. Да-да, я голодный. Ну-ка. О, давай, челлендж, кто больше пиццы съест. Стой, стой, стой, смотри. Смотри, стой. Надо сделать пирамиду из пиццы. И мы, и мы будем хавать пиццу. Все, доедай свое. Смотри, вот. Вот, твой столбик, а вот мой. Готов еще три раз? Два, три! Оп! Схавал! Два, ням-ням! Ням-ням-ням-ням-ням-ням! Все, съел! Давай заново! Заново! Давай, я только за! Хотя ладно, я уже так объелся! Я съел, понимаешь, три столба пиццы! Я уже наелся, все, Надо бы отдохнуть! <смех> Фух. Всем привет, друзья, с вами я, жилейный медведь Валера. И сегодня я в пиццерии, как видите, да-да, с желтобрюхом, что-то новенькое, да? Ладно, пойду, пока что изучу пиццерии. что тут вообще есть. Так, это женский туалет, значит, а это мужской туалет. Ничего себе, тут темно, конечно. Я так понимаю, в туалетах тут везде темно так камеры. Так, что еще здесь в общем? Ну ладно. Блин, я по столам конечно. Что? Что за звуки? Какой-то индюк плачет. Что за индюк плачет? Ой! Так, надо, так, так, так. О! Ну-ка. Вот блин, я страшный. Вдруг она за дверью или она меня. Ага, она не обходит. Так. Что за клоун? Куча зелень, надо повоихалать. <реклама> что она там куда Вот блин, надеюсь, она не будет эти блоки ломать, потому что мне некуда вообще бежать. Вот куда я могу убежать? Так, с куда бы? Блин, ну я никуда не убегу, буквально. Мне надо что делать? У меня три копейки осталось. Ой-ой-ой, она ломает, она ломает. А нет, о нет, что делать, что делать, что делать? О нет, она ломает. Что, она там дрова хавает? Нет! Твоего брата! Ага, ее нету. Можно забегать в офис. А. Эй ты, курица ряба! <ролевые> <ролевые> Капец динозавр! <ролевые> Шестрая, ты да нет, Лёна. Кто ты, курица сумасшедшая? Ну не, не тупой этот. Тур, тур. Стой, не убивай, пожалуйста. Хотя ладно.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 Нему. А что там слышь? Что ты там в угол? Что ты там в угол дела свои делаешь? Ля, ля ля ля ля Да не ломай. Иди давай, курица ряба. Да, туда, в конорку, в конорку. Правильно, правильно. У нас Для таких, как ты, стало бы на руках камеры. Чтобы ночь была милоха. Я нет, нет, нет, все. Лучше сразу в следующий раз сидеть в офисе и никуда не выпрыгивать. Ой! Я... Ой! Ой, ты там, ты там, прости, прости. бебра! Нет, не бебра, а бебра. уже выходить. Я два-три раза чуть не умер. Это вообще же за одну серию. Так, только где Желтобрюх? Надо подумать, надо подумать, надо подумать. Ну вот, блин, мне страшно даже туда пробегать. Хотел бы забежать к Чике на кухню, но, блин, меня ж словят. Понятно. Так стоп, Чика там стоит. Чика, Фредди, и все. И Бонни, наверное, где-то. Вот, да, вот этот. Вот этот вот заяц, значит да. Ну, блин. Ну-ка, она там есть? Нету. О, она убежала. Ой. Это что за цырка? Кто это был? Не страшно, слушайте, какой-то какой-то какой абобус. Эй, обобус! Так, это какая-то курица-то поющая. Кто ж так поет? Какой-то негр точно. Блин! превышает. Боюсь, что он сейчас сзади будет. Так, где? Это-то курица? Нет, он там, он там. Да блин, тут еще и какие-то роботы бегают по пиццерии. Это уже, как минимум, странно. Эй! Так, ну, я уже в уже прошлый раз там выходил. Спасибо, мне, блин, нафиг достаточно уже. <сос> вот, блин, выбежать или не выбежать. <сос> не понимаю, судьба. Выбежать, не выбежать. Выб... Ладно, тут буду. Все она закроем. Мне страшно. А что это? Нет, нет, нет, это ловушка! Я видел, кто-то там за углом стоял. Хотя, может это и не ловушка. одно. <сорок> <сорок> ну нафиг. Не ломай. Не ломай. <сорок> <сорок> <сорок> Удачи. <сорок> <сорок> <сорок> <сорок> Ой. Как-то я лоханулся. Блин, у меня одно хп, не хочу даже выходить. Это ловушка. Все, убьют. Сто процентов, трогаем Тихо! Блин, ну вот если я проломаю стену, он может быть там. Ладно, паховую пиццу. Одно хп, лов, восстанавливайся. Ну блин, я с одним хп, то и обезьяны не убегу. Уходишь, там же аниматроники вроде бы, или их нету? Никого тут нету, ты чего? Что, че, серьезно? Богдан, ты только не бей, стой. Ты что, серьезно, никого нет? Да, я, никого нету. Ты что, шизап? Вон где аниматроники вон стоят. подвижно. Их нет. Так <свят> <свят> их нет. <свят> Может это будет... Был... А, <свят> ты что с ума сошел? <свят> не знаю, даже не знаю. <свят> ладно, короче, ладно, давай похаваем, мне надо заесть стресс. Давай я в туалет схожу, Пипи надо сделать. Это вообще-то кухня. Ну ладно. Вон там, смотри, вон тут. <смех> Может в женский. там девочка, да? Я девочка? Нет, я не девочка. Yeah. <смех> ну ладно, иди к мужикам в туалет. Там еще какая-то забивная сумка была. <смех> давай. Ты да иди, давай, не ломай ничего. Я пошутил. Ладно, надо бы отдохнуть. Отдохнуть. Отдохнуть. Я писаю, я писаю, я писаю. Татьяна. Ой, мам! Ты вообще... Сколько тут А ты где? блин, у меня 1 хп осталось.